И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. А если я продолжаю готику. ну начинаю, черное сердце. Как говорится, я тут немножечко полазил. И поиграл немножечко, но оно не озвучено, а В чем проблема. Ну ладно, не забывайте по подписку на канал, поставьте лайк, а я начинаю. Если вам понравится этот ролик, поставьте при лайк, и я продолжу эту рубрику. А мы начинаем. Ну, а легкую как бы начнем. Наконец-то мы прибыли. Сколько же времени отняло отняла это путешествие? О, нас это магический артефакт св сводит меня с ума. До сих до с тех пор, по как он у тебя, ты выглядишь неважно. Эта ночь ты снова говорил своей, думаю, мы должны после найти мастера Авглоса. Верно, но пора идти следует за мной. Погоди, у меня есть твои доспехи, они тебе пригодятся. К сожалению, они в плохом состоянии. О, Беллер, э, да что же, совсем, э, они, они совсем развалились. Да, я, да, а я, да, конечно, ватрос выдал нам эти задания я не думал что это так точно он огромное долгу перед нами да когда вы вернемся я скажу ему точно думаю об этом поводу по этому поводу Пора начинать поиски мастера аграфа а там мы э, главное так раз голова раскалывается пошли. Осталось немного, скоро мы за закончим это задание. Ну что ж, видите вот начинается начинание вот с этого. Б, залагавшиеся волки. Так, одного добавить, до ой. Что случилось с моими доспехами? Я получил поручение от вас, что должен был передать сообщение магам воды из Яркиндара. Но не на не, несет попытки на моем напал напали гоблины. Это вашу Так Создание для этого. Хварничье создание для этого. Конечно, ты это говоришь. У меня огромный опыт общения с этими маленькими. <смех> ну ладно, можешь рассказать мне об охоте? Понимаю, брат, просто скажи мне, что ты, ты хочешь знать. Да есть еще стрелы. Мне нужно Извини, брат. У меня нет таких. Ну, понятно. Короче, пицок ему нужно было дать. Так, я конечно извиняюсь, может быть. Это что-то не, не просить но потому что я просто во рту хлеб держал, поэтому. Я извиняюсь, топить не мог. Так. нужно все залутать заранее. Так, сохраните. черное сердце это вообще, говорят, фиаско-игра. Не знаю, как вам. Надо мне лучше, почему. Давай помахаемся. А? Чего они усилили? Чего? Да почему вы все на него подсадрены -то опять? Ток-ток-ток! -то? Почему он за проклятие записывающего, что ли? Ты чё, он жаром такой раный! Он откидывается, ошибись. Эзлифты можно сделать себе, как бы я помню, Килл, да, наверное. Так, сохраняемоны. То чувствую мой пукан под и очень быстро. Да, о чем мы там как обладаем, какой любые из лука? Порок? Ну так, сами <да>, <звы> так быстрее мы разбираемся с падольчиками. Силку нам есть что то Да блин, сосите, вы издеваетесь. Шуметь, блин. кто тупый, как склонный. Так, сколько там, есть все? Так. Так, это ватрас нам дал. Смотрите, это как глаз Иноса, но хотя это... От когтя. Этот, этот вид, вон там, похоже, это деревня. Даем мы, ты можешь найти ма мастера Агроса, у... ну или там кто-то, скажем, искать. Возможно, нужно было у меня опыт начинает голова. опять, э... опять болеть голова? Короче, надо будет там нет, сколько? монет набрать. Такого Типа на этом вот роде. Дочью же желаю. В деревне нельзя. Почему нельзя в деревню? Каже.. каждый. каждый... Так в последнее время учащились. и помню, Так, да, блин, у м... меня... Хорошо, меня зовут Клава Норн. Ты можешь знать, знаешь, что я Мож... не чужой... Нет, со мной так не пройдет. Если ты правда так хочешь попро... попасть в берегу, докажи, что ты... Этого... Какой... Каким образом... <кхе -кхе -кхе -кхе -кхе Например, что-нибудь. Так, скажи, где я могу найти мастера агресса Мастера Мастер какой Агрес? Понятия не имею. Может, он один из паладинов? Препосты. Нет, он старый и мудрый маг воды. А, ты об этом старом... Мне? Где я? Могу найти этого старого пня. Ну я десять золотых раз говорит меня мой язык. Вот пойми, я могу найти австралиса. Отсюда иди вот э, на то, он выйдет тебя на лук некоторым деревьями. Так, там у, увидишь дерево деревья лесную. Ну короче, объясняется так, что так. Поднимись на рак. Дальше маг воды. В этом... кажется это и... недалеко. Что это за последние? Кхм. Наверное, <связывается> предподнимаем капитаном... Один из важных воинов. Так, так. Короче, надо будет вступить. Я как -то... Я могу остановиться, крепости. Так, ладно. По поводу проходи в деревню. Да, нашли причину, какой я должен попасть. Поп поп поп поп как насчет золотых? Ну, вот золотых, да. Ну, короче, я понял. 300 золотых. За пропуск расбросить цену, каждый так. Да, я слышал их. Вот, возьми, брат. 14 золотых. охренеть. Как хочешь выручать свою зубеньку? Ладно. Побежали, короче. Немножечко отхилимся таким грязным способом. И пойдем. <кх> так нельзя сделать, да? Вон падочка, куча такая парочка. Да тучу придурок! Посмотри, три похожи на... Короче, я понял, чел-чел-чел! все бомба главное не промахиваться он же убил Глугл -глугл падальщик бля. я попасть не могу в него подвезло так подвезло и туда подняться. Давайте туда поднимемся, посмотрим. Я вам не про это, а про этот. Так, там ничего нет. Вы слышали, да, этот звук? Побольше. Надо вон туда сходить. Оп, опять видите. Я не могу. Так как потому что я под влиянием этого. Вот, это Агарс. Простите, мы, мастер Агуш. Меня зовут Ковалон, а это га, -Га ган Путь был не близкий, я очень устал. Нет, а нет дел. Нет, это. Я чувствую, что ты другое. Нет. Со мной все хорошо. Да, я, правда, плохо себя чувствую. Не сплю уже несколько дней, просто чувствую себя слабо. Пока я не могу назвать причину, поэтому недо, э, дом, э, недомогание так. Ты кажется, бо, бо, больше эт, на это не так. Скажите, зачем вы и искали меня? Это дело в этом артефакте раз попросил нам передать его вам, а, однако я не могу сказать точно. О, очень это очень мощный артефакт. Он не так искать а, аура. Когда-то он был частью когти Беляра Магоботы, а ранее они излечили из этого сердца. Да, я слышал, что э, брат мог покинуть колонию в харинисе но я не знаю, связано к, э, ли к этому это артефакт с Паладинами Билляр. Теперь ясно, почему ты плохо себя чувствуешь, сын мой. Этот артефакт не зависит, связан с именем Билляр, когтям. Согласно оружью, это Билляр повел свою армию против добрых жер и теперь нам надо а, следовать это. Раз, этой таркупардесной явил я... я... силу. Так. Наверное, Сатра пытался уничтожить это, но не смог. Верно, магии, по силера завез заклинание, но СМИ. Лишь ещё. мне понадобится время, чтобы все это объединить. Так. И найти выход если вообще существует. Теперь при... При... придется еще какое-то время носить артефакт с собой. Ино... Иного выбора нет. Как скажет мастер Акрос. Что нам теперь делать? Я думаю, буду лучше, если он из вас останется со мной и поможет мне в экспериментах. Да, а для этого у меня есть важное поручение. Что за поручение? Один и... Одну минуту я оставил письмо все... всего необходимое. Так, письме все необходимое? А, вот готово, большое это вещь, ты не найдешь э, в деревне, удачи тебе, в поисках, мой. Страш не пускает меня в деревню. Хм, он об этом я не подумал. В любом случае, ничего помочь не могу. Я никак не смогу тебе помочь. Но я дам, дам тебе немного золотов. Пробуй так. Спасибо, все лучше, чем ничего. Как насчет моих доспехов? Конечно, вы с братьями заслужили новые доспехи. У меня как раз есть парочку э экземпляров. Но их еще на, на необходимо защитить с соклинанием. Нужные ингредиенты, если к тебе снисание. Так как только принесешь мне четыре куска г, угля, я смогу найти защитное заклинание и одно. Так. Почему альтар алтарь так странно выглядит? Это искренне, как алтаря нашего бога Алданаса. На глазах важное решение, так ты не видел ничего подобного. Правду, мастер, как молиться этому алтарю? Сейчас расскажу. На алтаре ты должен молиться за душу тех, кто знал и видел так. Ты принадлежишь богу Аданасу. Душа отправится туда из-за того так. Ты можешь душа людей попала в царство иноса и обладает пока я должен ли я молиться этому душе попал а, в чертоги Белиара? вроде добро может читаться целое царство добра и зла душа будет благословлена тебе если ты поможешь Угу. А, пом... Короче, я так понял. Мастер что-то тебе поручил. Я должен собрать вещи из герб. Так. Удачи по... Удачных поисков, короче. Ну, так. Так, зелья лучше возьмем. Заклинание. Отлично. Нам это все пригодится. Книга ловкость. А, теперь я могу изучать, да? на нахожу типа, типа на ходу, да? Отлично. Еман. Еман. Подожди, извините, я что-то могу сделать? Чего у меня нет, да. Ладненько. Уголь надо быть, да? Я специально залез, да, в принципе, я знаю, где, что, где, как, находится. Теперь он может помолиться. так да я сейчас буду потихоньку прокачивать своего персонажа ходить туда чего падальщики спавнились да чтоб наш друг не убил нас никого никого не убили так интересно да вот скажете вот сюда уже вот чем было идти а как это Интересно, так Интересно, такие стычки, так-то, с одной прям так сразу доску Ммм, а у нас деньги, поэтому... сохраняется потому что он видите, да? Ай, уши передавило уши, так слабо падает, смогу пойти, молодой. Ага. Ой, вот идите наха, видите, наха, видите, ну, о, такое. Вот собака сокула, док. Так, за каждую молитву ты будешь получать что-нибудь, да, интересное такое. Опа. Неплохо. Видите, да? Доспехи вообще. Так, кашлёчек. 200 я уже накопил кольча. Отлично, 25 сетей реал. Ну, я еще слаб. Распространяемся на всякие лучшие жизни. Кошелётик. Не говорите, что я все знаю? Нет, я ничего не знаю, дорогие зрители. Рад скажу, этот мод не проходил. Отлично. Так, а сколько у меня он? 20, 20 LP. Ну, почти 200, триста на капли. Извините, сейчас мы к попробуем добраться. Как говорится, пытка не пытка, а ужла. А мы чего? Нет, мы чего? Пончики. Нормально. Пожарим-ка мяско. Немного, но надо пожарить. А -а -а. Три, четыре, пять. Пять жареных мяс поедим. слава, он только справочек. Не знаю, просто интересно. Шнек? Только интересно, а почему он там делает? Он там делает. Мне просто было интересно. Что-то тут творишь такая -то. Что, попасть мне не может. А нет, заходи. Это лупер, конечно. А как а... Какая-то убийство, короче. Ну вот, здесь пада. Где легче махаться. Так, ладно. Блин. Для да, реально соседи скоро потолок провалят. О, Такие звуки прям. Тогда ужит. Я не знаю, как это Я отвечаю. вот интересно, почему он сразу? Пробеснись-ка вот сюда. Может, где-то еще что-то валяется. Я не знаю, я вот. Дереза прокачивается, тут саму идет. Отлично. Отлично. Мага. Просто интересно, почему у него начинает сразу голова болеть? Так, так, like, ладно. Ладно, mm -hmm. yeah. mm -hmm. пошлите вниз. Где-то надо уголь в Ура! У меня есть блин. Так, все, храняемся. Пошли, короче. Солдат, Я не буду говорить ни о чем. Поговори с магиром и тарасом. Он, он хочет с охотниками, которые постоянно нас атак. Но не думай, что я пущу тебя в лагерь из-за этого. Вот пройдите, и всё. Ситуация а, Так, здесь. я не запомнил тоже с чем. Скажи, как сюда попал у А, подождите. Так, секунду. Не знаю. Не знаю. Просто отходил на парк, минут, там у меня видео было что Не забыл. Не знаю, у меня слышит там не знаю, что. Ну-ка, давай, наша охотника поговорим. Да вставай ты с кровати. Не надо особо поболтать. Давай, болтай, болтай, болтай. У нас все охотника мертвого. Орнинас, надеюсь, это не Рак. Ты можешь как-нибудь это... Да, вот, я у пользы. О нет, это Рак. Мне это не нравится, но... Мне так не было, так я нашел такой окраска топора. Орг, говорящий здесь, срочно сообщить об этом варии он должен знать. Чем ты тут занимаешься? Так. Ну, короче, он тут будет. Ох, торговля. Отлично. Мне нужно стрелы. Оу. Так, стрелы, что так далее. Насыпали. Что ты знаешь? Не занимаюсь. Ты можешь меня научить чему-нибудь? Да, тренируй меня. Одна ручка, короче, это 15 золотых. У меня нет не правый? Меня интересует болотник. Ну, я не торгую с чужими с чужаками. Но я хочу дать тебе шанс наказать свою верность. Что я могу сделать для тебя? Слушал внимательно. Недавно я получил новую поставку болотника. А в то время мне не было крепости. И пакет, к сожалению, попал в чужие руки. Теперь я... В опасности не только пакет, но и... Моя репутация, это торговец болотом. Я, я должен вернуть пакет? Нет, у меня есть план. Но мне нужна помощь. Помощники. Почему? Почему твоя репутация в опасности? Почему, почему? Даже сын заб, забрал мою вставку. Как ты думаешь, у кого теперь у меня будет подкупка болотника? Так, выкладывал. Выкладывал пан. Я видел, как-то Таранщен придал пакет в своем доме. Я вырвал, в дом и верну его. Понимаю делать, что просто так воровать в доме среди белого Не были не будет. Ты должен по чтобы стараться. И его жена ночью покинули дом хотя бы на... Как мне бы... Вы... из дома. Ну, я думаю, ты сам что-нибудь придумаешь. Может быть, Маггир сможет тебе помочь... Он, он нуждается во время, так, уходный а Если справишься с так, э, к ночью... То, то, ...то так Понятно, что я следую. Хорошо, надеюсь, ты мне поможешь так. так. Кто ты? У меня тут был Брутос. А что ты здесь делаешь? Что ты меня э, доказать, что это не очень великое знание? Так. Можно с чему-нибудь. Конечно. Хорошо. И к чему ты секрет? Я могу показать тебе, как стать сильным. Хорошо, тогда покажи, как мне стать сильным. Я могу это сделать, но не сделаю. Э, ну, я тут. Да. Бельфар, я тебе факт на несколько не хочу, будет делать.